有。 день праздник. Заходите, пирогами угощу. Ну чего вы? заходите, заходите. А, а что? Зайдем. Как? Устоишь одна? -то? Нет. С ним устаю. Педенька, ты мой миленький, Педенька. Давай, на, давай. На, тамарочку. На, тамарочку. Тамарочку. Паша, давай, тамарочку, тамарочку, да, давай, а тамарочку а вот сюда. сюда. А вот, Ванюшку. Ванюшку давай. Так. Ой. Ну, давайте скорее ну, с хлебом-то, с хлебом как? Хлеб привезут, все привезут, И ребятишек надо усаживать. Овечь, а да, пожитки наши, пожитки. Все наши будет в порядке. Да не ребительный, господи ты боже мой! Анися, тетя, что ты сидишь? Давай машину! Ну, давай! Снижа, можно, что ли? Можно, можно, можно. Только смотри, стекло не разбей. Ребятишек порежешь. Бабоньки, сажайте ее. А ну, Катя, все садись, что ли? Так. А? Васенька, а? ты к до а? а меня у совета подожди. Понял? Ладно, вы с нами едете. Да-да! Николай Николаевич, скорее ждем вас! Что это? Куда же это? Николай Николай, да то куда Ничего не могу оставить, Праскова Ивановна. Это единственное пособие на детстве. Пособие пособие. Мы потом приведем. Мы знаем ваши потом. Садитесь, сгрузитесь с машины. Николай Николаевич. Николай Николаевич, а это выходит. Вот тут вы здесь придете. Николай Николаевич, когда я здесь. Не разбить, видаешь, дорожники. Вот так. Ну, как? Все сели? Все, все, взяли. Ой, ну чего же мальчик-то? Мальчику закройте головку, Ой, ведь ветрено будет. Я когда. Анис, чего стоишь? Росковья, ты мне одно скажи. Неужто нам на чужой земле помирать придется? Вернемся, бабка, Анис. Обязательно вернемся. Да еще так заживем, что тебе помирать не захочется. Ну, вот. Не задерживайтесь, Просковья Ивановна. Не задержусь, Николай Николаевич. Поехали. Свидания, ну, поехали. Васядка, строгай. До свидания, тетя Баш. До свидания. Строгай, До свидания. Пашенька, желаю тебе. Значит, остаешься, Леша? Да куда уж мне. А тут, глядишь, и польза будет. Только ты осторожней. Да ладно, ладно. Ты за меня не беспокойся. Мы еще встретимся. Я помирать так скоро не собираюсь. Ну, конечно. Ну, А? Поедем, Витенька. Мы поедем. Поедем, Миленька, поедем. Нет, коню. Пашенька, раненых привезли, тебя просят. Хорошо, сейчас иду. Ну, Витенька, ну давай-ка. Давай-ка, мой миленький. Давай хорошенький, хорошенький, ты Витенька. 9. Хорошо. Кто у вас председатель? Я председатель. Мне нужна срочно машина. Машины все ушли. Может быть под воду вам? Все равно, давайте под воду, только скорее. Врача ко мне! Немедленно отсюда эвакуироваться. Есть. Мурашов! Распределить всех по машинам. Да ну и мест нет. Знаю, знаю, потеснитесь. Выполняйте. Есть выполняйте. Пойдемте, помогите. Держи. Ничего, ничего, Лукьянов. Потерпи, Иван Степанович. Ворона. Ваня! Ванечка! Ваня! Ванечка! Ванечка! Ваня! Ванюша, Ванюша, Ванюша. Витенька, Витенька, Витенька, папка наша. Витенька, пойдем, пойдем. Теперь ты ему не поможешь, ребеночка пожалей. Ай, Ваня! Пойдем Ваня, Ваня, Ваня. Миленькая, пойдем. Ой. Водителя нашего убила. Ой. Ты поведешь машину. Ой. Братцы, сейчас! Ой. Сейчас! Слышишь нас? Просковила. Били тебя. Росковьева прилегла бы, отдохнула а? Довольно шкулить-то? Ну, у вас где вы? Не встаньте, брат! Да, может, наши герой. мужики в головы сложили? Тихо! Да. Тихо! Её хоть пожалейте! 20 годов живу, шикаянный. И 20 годов воюю. Вот бы кому оглохнуть, а не медь. А не проскови. Ах ты без твои глаза. Ведь ты за советскую власть горой стоял. А теперь, когда нагибнет из тебя дух вон. За ты. затычка, прости Господи. За Затычка? За я бы едренная масница давно в артиллерии был, как бы ты меня в чехотку не выгнала. Да. Чего тебе, тянь. Вот и что. Это вот что? Тебе, что? Ну что? Мужики! Мужики! Фрицы! Фашисты! Что я? Фрицы идут! Что? Что? Ты, что? Ты Где? Где? Здесь! На дороге! Быстрее, блядь! Блядь! Блядь! Блядь! мужики, тебе Блядь! Блядь! Блядь! Блядь! Блядь! Блядь! Блядь! Блядь! Блядь! Блядь! Не ной ты, ну господи! Эй! Развержи, а? Эй! Эй, ну кто там? Развяжите нас, а? Да не скули ты, ну. Эй, дьяволы, ну развяжите же нас! Брось, говорю, не горячись, Вася! Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Нет. Иди, сынок, погуляй Спасибо, братцы. Выручили. Спасибо. <сíки> спасибо, спасибо. <сíки> вот подчеркиваю. Ловко вы их. Ох, ловко. Сами-то чье Да мы сами. Были и... под фрицами, а теперь с рукавицами. <сíки> <сíки> а это кто? А это наш тракторист. Вот что. И бензин наш. Огнали нас ваш хлеб убирать. Здрасте. Теперь мы, значит, одной веревочкой связаны. Куда вы, туда и мы. Здравствуйте. Ну что ж, присунем в избе, всем места хватит. Здрасте. Здрасте. А кто у вас за главного? Ну, за командира. А на что? все целы? Подсчитайте. А мои-то где? Степан! Босятка! Раз драться пришел, становись лицом в лицо. Засучай рукава. Не за всякой хитрости. то что Ну, убил ты меня, а что толку-то, сукин ты сын? Ты дух у меня вышиби, ядрёна Масленица. Вот тогда твой верх. Ты понимаешь меня, Фриц? А я зря говорю, ни черта ты не понимаешь. Немец, перец. Колбаса. <связывая> <связывая> тятя! Тятя! Тятя, ты живой, тятя? А ты не гневайся, мать. Не гневайся. все таки обидно. Жил-был Степан Орлов. А умер Степан Затычка. Ах, мать, мать. Бог простит тебе, а я пойду. Мы вроде партизан. Партизане-то мы партизане. Охватятся а фрицы обоза. И явятся сюда партизан искать. Да не на все, а на бензине. Воевать мы не умеем. Командира у нас нет. Оружие... А ребятишек 38 душ. Да бабы. А то легче всего так говорить, Кузмай Игнатьевич. Да, ты предложишь что-нибудь потруднее. Не мы одни в таком положении. Нужно нам пойти в район. Людей собрать. Сохранились же люди в районе. Свяжемся с ними, посоветуемся. Во-во, самое время конференции собирать. Но ну, тогда будем пробиваться к своим. Прогрызёмся. Будем отбиваться, чем сможем. Ну, а если убьют, то уж лучше в бою, чем на висенице. Николай Николаевич, куда ж пробиваться-то? фронт -то у Симкова пролегает. Все равно будем пробиваться. Ну, в общем, дело ясное. Хлеба у нас нет лошадку прирезали. Хватил ее на два дня. А всего их у нас четыре. Ну, съедим их. А дальше что? Конечно, у фрицев тоже не сладко. Но мы к этому привычны. Так вот, может, вернуться по домам? Все-таки своя крыша, свое хозяйство. А корка хлеба у каждого найдется. Посмотрим, подумаем. Ты думаешь, с этому веревка шею не своротит? А ты не пугай. Ты у фрица был? Был. Ты что ж, видел, что он всех подряд вешал? Он тоже разбирается, хоть и фашист. Ну, коммунистов, конечно. Как у них власть была. Ну, евреев. А нас за что? Фашист тоже без мужика не может. Ему тоже мужик нужен. Что ты городишь-то? А то наелся я счастливой колхозной жизни, по самое горло. Штаны на заднице прохудились. До скорого свиданец. Куда? Эй, скоро все там будем. Покажи вы драться будем. А с ребятишками подальше отправить надо. Хлеб будем сжечь, избы сожжем, лесу завалы устроим. Ни днем, ни ночью фашистам покоя давать не будем. Кто боится, не держим, пусть уходит. Вот мое слово. Счастливо. До свидания, Просковь Ивановна. Сеня. Ну? Ну, тебе? Возьми меня с собой. А? Понимаешь, как тебе... Ну... ну... Э, Прасковья Ивановна, ты уж по поводу Феньки-то. Not Aladdin, Aladdin. А у нас все правильно, а? Да, правильно, правильно. Сеня. Чего? А если мы сейчас умрем здесь, а? От а, черт ее знает, все может быть. Хотя нет, не может. Не можно. может. Ведь а... мы же не виноват, что война, правда? Была мне судьба для тебя родиться. Была. Была, была. Ушел бы в армию, вот мне для тебя. Ходил ведь с Ванькой-то, Бобровым. О, ноги ходили. Ну да, ноги. А душа к тебе летела. Знай, девка семерых любит, да и недолго. Одного приголубит на всю жизнь. Пошла теперь. Да мы с тобой нежели, не жили ни денечка. А кто тебе не велел? То великое заговение вишли горе, то летание все сполна. Да... То, вот те великое заговение. Без печать боялся, а теперь где ее возьмешь? Сень, так я ведь. Тс -тс. Стуча. Это сердце у меня же. А избенку в лесу построим. А? Тихо ты ну тебя к Лешему. Хоть бы недельку в бабах пожить. Хоть бы один разок тебе хлеба испечь. Пришел бы ты домой. Злой, голодный, грязный. Нет, погоди, погоди. Я погоди, тебе погоди, знаешь, погоди, что. Погоди, погоди. Ты это сердце Погоди, меня, ну... ты сердце. Идут. Ой. Правда идут. Сеня, я боюсь. Я ближе к тебе, а. Теперь у меня сердце. Нет, нет. Идут. Серенька, идут. Погоди, давай. погоди. Погоди, Дай погоди, включай. погоди. Тихо, тихо, тихо, тихо. Во, пусть подходит. Входит, нет, давай. Подходит пусть. Ну, ну, ну, давай. О, езжай. Давай. Давай, ну, включай. Чай, она слева, дура. Ой, сам ищи. Я не знаю, где она теперь. Сеня, а что смерть выдумали? или она всегда была а? Поймали. Разрешите-ка это веришь? Ну. Товарищ командир, наша разведка захватила немецкого генерала. Пойди-ка погуляй, так э, иди. Я настаиваю, чтобы меня передали в штаб воинской части. Я военный и требую, чтобы допрос вели соответствующие чины русской армии. Предупреждаю, что на ваши вопросы я отвечать не буду. жизнь новый человек перебил на войне человека нет И солдат мой и солдат непринятеля. твой мой сколько ему Три года. верните мне эту фотографию открытку и ту просишь вернуть. А сына ты мне вернешь? Этот вырастет большой, будет крестом твоим играть, спросит тебя, а это за что? Что ты ему скажешь? Скажешь, как ты раздавил у русской бабы танком младенца? Скажешь, как ты бросал под гусеницы людей раненых, Скажешь Или соврешь? Что ж ты молчишь? На! Получай своего сына. Ты карателями командуешь. Сколько против нас послал? На эти вопросы я отвечать не буду. Будешь? Сколько человек в отряде? Куда, сучий род, сволочь? Васька, а у тебя ж есть? Чего есть? Пушка. Ну, как раз по росту. Ну, вот, всегда хапаешь. Ты сиди, считай. Сей, что, а ну-ка рвани. Эх, ковдеть нельзя. А ну, пустей. Чего тебе? Ух, командир. А ну закрой глаза. Ну. Невесте. Ага. Бедные вы мои. А свадьба скоро? А я всегда готов. <с Sí> Просковья Ивановна у нас... Он мне тоже очень нравится. А то чего это? Ни себе, ни людям. Да. Ну что, объявить, что ли? Действительно пройдет, так. Ну, проскайван нам. Николай Николаевич, что? ты скажи им чего Ну, молодым а. Ну что ж, праздник-то праздник. Сегодня нам сам Бог велел переселиться. Так пожелаем же нашим молодым счастья и долголетия. Что случилось, Прасковья Ивановна? Фашисты в Москву взяли. Фрицы по всем деревням праздник устроили. По радио кричат, а фишки расклеили. Парщину на один день отменили с волочи. Взяли Паску. Врешь? Врешь? Говорит, толком, откуда известно. Об этом только разговоры, Николай Николаевич. Сосновки был, в Осиновке был. всюду говорят. Кремль взорвали. Говорят, горит Москва. Много чего говорят. Повторять не хочется. Неправда. Неужто вы верите? Мы тут за бьемся, каждую сажень земли кровью поливаем, а там Москва, Москва! Ведь, если нет Москвы, как же тогда жить, как сердцу не разорваться? Бранье, броньё, наша Москва. Не мог народ свое самое родное, самое кровное отдать. Знаю, вижу, вижу, собрался весь народ наш и отбил, отогнал, не пропустил, не мог пропустить наша Москва. А вы поверили, распустили нюни, как бабы. Стыдно, надоело вам в лесу храниться, вот вы и поверили. А я не верю, не верю и докажу. что с Москвой-то? Наша, наша Москва. Слава тебе, Господи, слава тебе. Патрули по всем дорогам, всех баб ловят. Вот так они нашу Праскову Ивану хотят поймать. Я нашла Алексея, он мне все и сказал. Он сам видел, как ее вели, били ее, заперли всех сарай, кругом караулы стоят. Все бабы там. Николай Николаевич, они их всех убьют. Сенька тоже там? Ага. Что ж тебе с ними будет, а? Неужто мы их там и оставим? Нет, нет, Фенюшка. Нет, не оставим. Как мы ее отпустили. Ладно, каяться-то. Что делать будем? Основки у нас кто? Товарищка. В Череватовке. А Васиновки? Богданов. Вот что? Надо поднимать народ. Сегодня ночью нужно предупредить всех. В среду Васиновки хотят казнить Просковью. Понятно? Понятно. Понятно. А поднимем ли? должны а поднимем. поднять. Они а поднимем грош, нам цена. Поднимем всех, все деревни поднимем. Так вот, значит, у крутой горы. В среду на рассвете. Идите, товарищи. Среди вас находится известный бандит, товарищ П. Укажите, кто он, и все будут освобождены. Если вы не укажете, кто он, мы должны будем всех вас расстрелять. К сожалению. Может быть, вы, товарищ Пэт? <Hajar> Может быть, вы? <реш> Стой! За что невинный губишь, сволочь? Я товарищ П. <решил> товарищ П. Женщина. Сеня! Сеня! Сенечка! Сеня! Паша, Фейку-то мою сбереги. совсем глупенькая. А смерти нет. Выдумали ее. Может быть, вы... Я, товарищ, а чем вы мне можете это доказать? Филипп, утром казнь, Паша Лукьяновой, собирай народ. Завтра казнь. Васиновки. Вельно всем собраться. Понятно? Понятно. Винтолог? 98. Гранат? 300. Ну, в добрый час. Завтра казнь. Всем быть на рассвете у крутой горы. Понятно? Ja, halt, Halt, wohin führst du sie denn? Zu so. <laughs> Ich will sie auch ein bisschen verhören. So ein bisschen, was? Verhören, was? Hier ist kalt, was? So ja, komm, komm mal her. Ich werde ein bisschen Wärme einflößen, was? Ну-ка, бери его. Так. Ой, черт, какой тяжелый. Катина. Молодец, Венечка. Заберзла? Ничего. Скорее, скорее, ребята! Здравствуйте! Как поживаете? Пожалуйста! Мужики, по приказу германского командования мы будем казнить известный бандит Товарищ П. собирать. Сеня, Сеня, Сенечка. Сиди. Семушкин! Плачь, Венечка. Плачь, Мень. Прасковья Ивановна. Прасковья Ивановна. Народ ждет. Ну что я скажу? Хорошее скажешь. No. <laughs> Товарищи, вы мои дорогие, родные мои, спасибо вам. Спасибо и вам, кто жизнь свою отдал, кто кровь свою пролил, а радости нашей не увидит. Москва нам привет передает, крыльями машет. И у нас, у самих, будто крылья выросли. И жить так хочется. Так поклянемся же, товарищи, пока солнце светит, пока трава растет, драться за жизнь нашу, за землю нашу. За власть нашу советскую, за радость. Драться до последних сил, до самого последнего вздоха. Трудно нам, товарищи, трудно. А все-таки радостно. И пусть нам еще горше будет, еще трудней. Ничего, мы со смертью встречались и устояли не навсегда устоим